Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Это был фрагмент фильма Аркадия Петрова «Свет вечности», фрагмент первого части. И у нас в студии непосредственно Аркадий Наумович Петров, руководитель фонда Аркадия Петрова, город Москва, и его ученица, ведущий специалист фонда Алена Колосова. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, вы знаете, хочу начать с того, что вот у вас не грех хвалиться результатами. Вот грамота. Пожалуйста, расскажите, что за грамота. Думаю, что это уникальный случай тоже. Причем у нас в Нижнем Новгороде произошедший. Да, это грамота дана мальчику, мне 14 лет. Он победил на областном конкурсе, первое место занял угу. в вашей области. И дело в том, что всего три месяца назад этот мальчик пришел к нам с переломом позвоночника. Его обследовала как раз та комиссия, которую упоминали вот в предыдущем фильме, uh -huh. в том числе там был еще очень э, известный э, специалист из Москвы, профессор Серовский. И когда он увидел этого мальчика, его состояние, он еще так сказал, что вот у него глаза 90-летнего старичка, потому что ну, как бы мальчик не, уже не имел никакой перспективы, он чувствовал uh -huh. это и понимал. И вот мы с ним работали, и вот видите, результат. Это свежая грамота. Сегодня, буквально сегодня мама принесла и первое угу. место. Первое место не просто в областном конкурсе, а по фигурному вождению в области велотуризма. Это вообще экстремальный вид спорта, да сказать. Не по шашкам, хотя уважаю очень шашки. И он сегодня тоже приходил, угу. сам мальчик, и совсем другой вид у него. О, конечно. Да. А, вот мне вопрос к а, У вас уже наработана достаточно серьезная практика в в регенерации органов и вообще по методике Аркадия Петрова, вообще все ли могут это делать? И всегда ли это получается у людей? Я думаю, что делать это могут все. Но просто я считаю, что необходимо просто особое желание и, и понимание, зачем вы приходите в наш центр и что именно вы хотите получить. Uh -huh. Вот э, случай с зубами у женщины, да, она услышала, прочитала об этом в книге, и вот подумалось ей, что вот почему вот такой, как бы, наверное, спортивной злостью взяла, да, почему вот могут, а у меня нет. И вот это вот созревшее намерение, оно, наверное, очень сильно помогло ей в этот момент. Ведь какая-то должна проделаться внутренняя работа, чтобы вот настолько надо сильно это захотеть, настолько должна быть крепкая вера, чтобы это пошло во-первых, я так понимаю, что она уже прочитала уже все книги, то есть в конце третьего тома она уже прочитала, то есть это говорит о том, что все равно сознание у человека уже было подготовлено и изначально, и у нее просто был огромный импульс из души, вот она просто хотела душой это. Угу, да. Просто поверила, вот и все. Но здесь можно добавить, что и у вас в Нижнем Новгороде произошел... Еще, можно сказать, такой уникальный случай, когда вот Петр Петрович Горяев, о котором мы говорили, это всемирно известный ученый, автор uh -huh. теории волнового генома, человек, который вошел во все энциклопедии мира как э, исследователь, который впервые приборно регенерировал поджелудочную железу крыси, uh -huh. и он применил наши технологии э, в своем лазере. И это ага. происходило именно здесь. Здесь у нее есть просто ученица, кандидат медицинских наук, одна женщина. Взяли ее клетку и на ДНК, именно по нашей технологии, значит, через лазер облучили маму этой значит, женщины. У нее был сахарный диабет, и в течение семи дней он стабилизировался. Но более того, у нее начали расти практически все зубы. Петр Петрович позвонил мне в Гамбург, как я как раз читал там лекции в Гамбургском университете, и с радостью, захлебываясь, сообщил об этом результате. Но я, хотел, я, его, я разделил с ним эту радость, но хотел его предупредить, и, наверное, всех других предупредить, что опасно все-таки надеяться на прибор. Потому что я считаю, что суть наших технологий как раз заключается не в том, что мы лечим физическое тело человека, мы лечением вообще не занимаемся, а тем, что мы занимаемся духовным развитием человека. Это совсем другое дело. То, что по ходу этого развития мы достигаем вот таких результатов, это все-таки для нас ну, не первостепенная задача. И mm -hmm. вот если люди будут вот, все-таки ориентироваться на прибор, и то, что через прибор э, можно достичь вот, э, исцеления, ну, в какой-то мере это замечательно, но только, понимаете, вместо mm -hmm. одной проблемы может возникнуть другая, третья, четвертая, это будет нескончаемый процесс. А вот если человек духовно развивается и овладевает этими технологиями, он не зависит ни от каких приборов. Mm -hmm. Технология ваша, она... Направлено на восстановление генетически заложенной информации изначально, то есть изначально в принципе в человеке заложено что? То, что он здоров, во-первых. То, что у него 32, там, за редким исключением 33 зубы, да? Ну, никак не меньше. На месте все почки, печень и так далее, все внутренние органы. И только в результате вот нашей жизни, экологии, поведения и так далее, и так далее у нас какие-то отклонения накапливаются. И я так понимаю, что ваша методика она энергоинформационным способом восстанавливает вот этот естественный ход событий, заложенный Творцом. — Конечно. План э, Творца о человеке записан в его ДНК. И, кстати, теория волнового генома э, Петра Петровича Горяева э, очень замечательно как бы, коррелирует с тем, что, что делаем и мы. мы. То есть, э, но мы делаем это ментально, он через приборы. Я думаю, что ну, по крайней мере в последнее время заметен дрейф Петра Петровича в сторону все-таки духовности этого процесса. Он стал уже вот последнее вот, выступление в Москве был, он стал уже предупреждать, что Хоть он это и сделал, вот такое действие через лазер, uh -huh. но не надо забывать о духовном развитии. Uh -huh. и, и, кстати, после этой сенсации, вот его сейчас приглашают выступать в Германию, где он много работал, там очень хорошо его знают ученые. И он меня тоже позвал выступить вместе с ним. Он едет по научным центрам Германии с рассказом об этих результатах. Uh -huh. И он явно будет говорить в том числе о духовном аспекте меня радует, что он перестал говорить только о приборах, а стал говорить, в общем-то, и о душе человека. Угу. Вопрос пришел на Пейджер, Я напомню, что мы в прямом эфире. Uh, у нас в студии работает Pager 307808, абонент душа. И также у нас есть телефон прямой 307400. Вы можете позвонить и впрямую задать вопрос Аркадию Наумовичу. Вот, Аркадий Наумович, первый вопрос. А, а что вы сами сделали себе? Ну, я уже много раз выступал, мне просто uh -huh. даже неудобно повторять об uh -huh. этом. Пожалуйста. Но это регенерирован желчный пузырь. Uh -huh. С этого и начинали. Uh -huh. э, восстановлено, э, значит, у меня был аутоиммунный тиридит, это щитовидная железа. Э, кроме этого, восстановлен аппендицит. Э, у меня э, язва и болезнь желудка была, исчезла. Э, хронический панкреатит исчез. Две позвоночные крыжи Вы видите меня Совершенно в другом состоянии Меня спина не волнует Более того, я сейчас увлекаюсь Немножко спортом, особенно плаванием И по несколько часов иногда Могу плавать В море Вот этот процесс Восстанавливания Восстановление Точнее Процесс ввода Своего организма в то состояние Которое должно у него быть на основе вот этой изначальной генетической информации. Yeah. С чего вы начинаете? Может быть, мы сейчас повторяемся, но я считаю, что это важный момент, нужно уяснить. С чего надо начинать, чтобы человек вот начал идти по этой лестнице. Все-таки с духовного развития. Надо, надо прежде чем что-то исцелять, надо разобраться, зачем мы это делаем. Uh -huh. Потому что без этого процесса дальше, ну, с моей точки зрения, дальше тебе смысленно. Uh -huh. Я всегда говорил, что мы не поликлиника, не скорой помощи, никогда этим заниматься не собираемся и на будущее. Мы передаем знания, те знания, которые вот приходят к нам очень необычным образом. Мы их передаем уже обычным образом, через книги, через технологии. Uh -huh. э -э результаты очевидны, э -э результатов очень много. Это речь идет о сотнях, уже и тысячах самых сложных, так сказать, процессов. они, конечно, может быть, менее сенсационно. Вот видите, Петр Петрович через прибор сделал, уже весь мир заговорил. Uh -huh. А то, что он, кстати, не скрывает, что он использует наши технологии uh -huh. через свой прибор, и что мы уже тысячи людей таким а так знаете, образом, что человек, до прибора исцелили. Человеку понятнее через прибор. Это ближе как-то. То, что можно пощупать. Вот ручка, она материальна, а духовные знания не материальны. Их вот как-то нет вот, вроде. А да. ручка, она вот, пожалуйста, и можно написать. То есть а, это человек объясним вполне. У, у Карла Марса есть замечательная фраза, что э, идея, которая владевает uh -huh. массами, становится материальной силой. Uh -huh. Но надо же вдуматься, все-таки он произнес слово «идея». Идея нематериальная. Uh -huh. Значит, надо подумать, почему все-таки идея идет впереди этой материальности. Более того, управляет ее. Кстати, о результатах, которые здесь у нас в Нижнем уже есть достаточно богатый опыт в результате работы Аркадоновича и Алены Колосовой. И сейчас мы послушаем один из отзывов наших нижегородских уже бывших пациентов. Пять лет тому назад врачи поставили мне диагноз миома матки. Мне была сделана операция по ликвидации детородного органа. В 2004 году... Мне попадаются книги «Трехтомник» Аркадия Наумча Петрова «Створение мира». Эти книги на меня произвели огромное впечатление. И я пришла в новую сферу, чтобы учиться, чтобы лучше понять эту методику. И в 2005 году Аркадий Наумч Петров совместно с Аленой Колосовой провели регенерацию детородного органа. Через некоторое время... Я обратилась в диагностический центр для... и прошла медицинское заключение, УЗИ. Показала, что у меня в организме нормальный здоровый орган. Я хочу еще сказать, что не только у меня восстановился дезородный орган, но восстановились и другие органы, которые были удалены намного раньше. Это аппендицит и гланды. Вы не представляете, какая была радость у меня, когда я почувствовала, что у меня в организме все эти, находятся все эти органы. У меня была это Не сказывала у меня описуемая радость. Потом я почувствовала такой большой прилив сил, настроение у меня поднялось. Я как бы вновь родилась, заново родилась. И я очень благодарна Алене и Ар Аркадию Наумовичу Петрову за то, что они... Так успешно, так все это получилось, так это все было замечательно. Очень я им благодарна. Больше всего, конечно, я благодарна за создателю, что он помог мне встретить на своем жизненном пути таких людей, таких замечательных людей. Я прочитала все книжки не один раз. Я прочитала три раза книжки. Потом я, пришла, я сознательно пришла в эту школу на сферу. Я хотела ближе познакомиться и понять, Эту систему, методику, это же, понимаете, это же без ножа, без, без скальпе без всего, без медикаментов, без всего, люди творят чудеса, это прям, ну, это не понятие, это не и вот я пришла, чтобы это как-то осознанно понять, и когда это я поняла, я пошла на регенерацию, сознательно, осознанно. У нас сегодня еще будет один отзыв о проделанной работе, можно так сказать. И у нас есть телефонный звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот смотрю вашу передачу, очень радуюсь за людей. Ну вот, как бы я хотел вот задать вопрос. Дело в том, что сейчас вот очень распространено такое заболевание, как наркомания среди подростков. Что-то есть у вас вот по этой проблеме? Какие-то предложения, какое-то лечение? Это беда коснулась и моей семьи. И вот я слушаю и думаю, может быть, что-то есть. И если что-то вы можете помочь, мне бы хотелось вот знать, куда можно обратиться. Большое спасибо. Спасибо. У нас есть такая технология, но она требует соучастие вот, семьи в этом процессе. И и сам, очень, да, ну, сам человек в этот момент трудно сказать, как он может uh -huh. соучаствовать. А вот семья обязана соучаствовать. Это нельзя представить себе в виде того, что вот нам принесли эту программу, мы проблему. Мы и обрадовались и начали заниматься изо дня в день. Uh -huh. а, мы можем дать знания, как с этим работать, технологию, конкретную технологию по конкретному человеку, что надо делать вот, шаг за шагом. Да? А люди должны это делать день за днем потому что ну, близкие имеются в виду родные. Если Конечно. они готовы на эту работу, то замечательно. Извините, Миша, да, можно, пожалуйста. можно я добавлю? Здесь у нас в Нижнем Новгороде еще работает центр, в котором, например, ведущим специалистом является Алена Кулосова. И я хотел бы сказать, в с тем, что появляются еще какие-то центры с очень схожими с нами названиями, что есть только один центр, в котором работает специалист, имеющий от, от меня сертификат свидетельства на право самостоятельной работы. Этот uh -huh. специалист Алена Колосова, и это только в ее центре. Uh -huh. Если какие-то другие центры говорят о том, что они какое-то имеют отношение к нашим технологиям, то я uh -huh. заранее сразу всех предупреждаю, ну, то что да. это не совсем так. Uh, много вопросов. Мы сейчас буквально 2-3 я сформулирую по, по группам, и потом мы послушаем еще один отзыв. Uh, цирроз печени. Ну, я говорил, все заболевания, но только поймите, еще раз говорю, что мы даем технологии. Мы хотим, хотим требуем и настаиваем, чтобы те люди, которые к нам обращались, соучаствовали в этом процессе, чтобы они получали uh -huh. знания, и в следующий раз они к нам не обращались, а сами могли справиться с теми проблемами, которые у них возникают. Uh -huh. Родовая травма ребенка. Ну, все, я уже сказал, любые заболевания. Нет, uh -huh. в, в организме человека, у ДНК есть план, тот идеальный план, ну, с которого человек а вот устранялся. Это можно восстановить. Если выдавать травму ребенка, а ребенок, он же маленький, он пока еще не может работать. как с... Родители. Родители, да. В принципе, то есть, ваша программа действует, допустим, человек обучается и он может дистанционно воздействовать на своих родственников. Есть такое? Конечно. Угу. А, у нас есть еще один а, отзыв, еще один результат деятельности а, работы человека над собой фактически. Давайте послушаем. Щитовидная железа у меня была удалена в девяносто седьмом году, правая доля щитовидной железы. Пошла на проверку. Это было вот 21-го, два дня назад, 21-го июля, вот, в УЗИ-кабинет больницы 12 Сорумского района. Ну, там, значит, на экран я подсматривала, смотрю, сначала... Ранее бывшие доли, посмотрели, гляжу, на месте. Потом смотрю и та доля на месте. Вот. Ну и вот такой вот чудесный, конечно, факт. Подтвердили документами, то есть дали мне и фотоснимок этой моей щитовидной железы. Но там еще нашли несколько узелков маленьких, 4-5 миллиметров. Это, я так понимаю, что еще не проявленная ткань, потому что еще не могли они образоваться, пока еще она только растет. Вот. То есть прямо в процессе роста застала я этот факт. Дело в том, что, конечно, самое сложное, вот я как сейчас понимаю из общения с другими людьми, самое сложное – это людям поверить в то, что такое возможно. Вот. Потому что какая-то вот зашоренность в общих массах у людей, она не дает просто, ну, как допуск, не дает на э, прохождение вот этой вот э, информации и информации. Ну, что представление, что это действительно возможно. Вы знаете, действительно, самое сложное – поверить в то, что это возможно. И когда, вот, допустим, видишь вот лежащие на столе результаты э, отчетов измерений медицинских, то это очень так здорово сдвигает точечку сборки потом в, в итоге. Ну, это факт, действительно. А, к сожалению, подходит к концу наша часть беседы, первая часть программы «Для тех, в душа не спит» – беседы с Аркадем Петровым и Аленой Колосовой. И вот э, если сгруппировать э, все вопросы – поступившие к нам на пейджер, то это очень много, очень большое количество болезней. Как сказал Аркадий Наумич, очень много, в принципе, возможно, зависит от человека, и я думаю, что, наверное, по болезням завтра на встрече. Да? И в августе у вас будет какое-то какое новшество начнется. Да, 22 августа этого года у нас начнется программа по... У нас начнется обучение по новой программе, прошу прощения, mm -hmm. «Древо жизни» совершенно новая, очень интересная и э, высокую по уровню программа обучения, уже по которой сейчас э, во многих городах России и за рубежом преподаватели уже проводят обучение и получают колоссальные результаты, mm -hmm. что, в принципе, позволяет каждому приходящему в центр э, получить знания эти и я бы сказала, изменить свое сознание. Из полости, из и открывается сновидение, да. что очень важно. Практически вот эта программа сегодня дает почти, почти 100% результат. Ну, об этом мы сообщим в эфире программы «Для тех, чья душа не спит», также в газете и у нас на сайте.